Нужно глянуть товар. Рики, слышишь, я тут отскочу ненадолго, надо, чтобы ты меня отмазала, а то Шиза начнет волноваться, чего это я не дежурю по болоту. Ну, слышу. А что такое? Да бухарь тут, не знаю, где у него прям реальная. Уэйди спросил. А я вроде придумал, чем его порадовать. А что придумал -то? Да, наверное, сгоняю к нашей берлоге на гору Олири, пригоню ему его байк. А пешком недалековато будет? Убрайан, я у одного из маяков, у Кэм Крик, а тут ничего нет. Подожди. Ну что, ты готов? Только давай, как в прошлый раз, понял? А, ну, человек скоро прибудет. Ты знаешь, что делать? Конец связи. Да, знаю. Постараться, чтобы меня не подстрелили, пока я тут для тебя шпионю. Конец связи. Что там стряслось-то? У тебя в тот раз был такой голос, будто ты сейчас обоссышься. Ничего, я тебе сказал. Есть люди по вашему мне, которые хотят скрыть от нас, что происходит. Я чуть не спалился. Сообщите, как зону. Знаешь что, да мне плевать. Да, мне о ну, тебе ребят, нужно сайт, только сайт, одно – узнать, где Саруин. Уй... Закончить... Витакер, я поручил это одному человеку. ему нужно время. Тебе придется набраться терпения. Да? Это у меня есть выбор. Конец связи. Эта группа не из моего подразделения, так что я не смогу их отследить. Надо поставить на вертолет маячок. Я догадался. А еще пошпионить за чуваком в скафандре. Больше ничего не надо. Надо постарайся не дорваться на пол. Ты рацию не выключил. Это же все. У вот занял. они, половинные солдаты на марше. Молодцы, идите занимайтесь своими делами. У меня не ответствует второй стадии. Сухожилия в руках и пальцах не так стянуты, ногти не столько активидные, как будто их обгрызли. На особе есть ювелирные украшения и одежда, которая не так сильно изношена, как. А, извините, я нечаянно подслушал. А, наш биолог с автоматом. Да, тип того. Значит, на нем украшения. А почему это важно? Эти существа пробыли здесь два года, царапая и колечи нас друг друга. И? Нацепи золотые часы на бабуина, отпусти его на волю и посмотри, что будет через два года. Ладно, ладно, я вас понял. Часы на вид новые. Правда, значит? Значит, либо это особь хорошо о них заботилась, либо только недавно... Недавно их надела. Там Охренеть. точно кто-то ходит. Я думал, они все, ну... умные? Ну, да. Как у некоторых пациентов с запущенным маразмом бывают моменты просветления, так и жертвы второй стадии вируса сохраняют какую-то остаточную память. Серьезно? Серьезно. Посмотри на его одежду. Она... Почти чистая, верно? Ну, не чистая, но обычно фрики, измазаны в дерьме и моче. Да, отвратительно. Ну, опять же, надень штаны на бабуины и подожди два года. Это означает, что некоторые фрики просыпаются по утру, принимают душ, одеваются, цепляют на руку любимые часы, целуют жену, выходят из дома и начинают весело нас пожирать. Гадя под себя. Нахрена они вообще... Надо будет посмотреть время. Фух. Надеюсь, О Брайан все получил. Так, а теперь надо быстрее сваливать. О, Брайан, ты на связи? О, Брайан? Подожди. Да, я здесь. Я поставил маячок и скачал данные. Специалист был мужчина или женщина? Ч чё? Какая разница? Мужчина или женщина? А, женщина. Извини, имени я не узнал.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 к нашей берлоге на гору Олири Пригоню ему его байк. А пешком недалековато будет? А я что-нибудь придумаю. Ты меня отмажешь? Ну да. Спасибо. Конец связи. Петрики, Ты кого-нибудь за ним послала? Ага, он внезапно стал очень сговорчивым. Видать, наши ребята подоспели к нему как раз перед фриками и предложили, расскажи, где зерно или оставайся тут. Да уж, странно. Знаешь, я бросил бы его гнить там. Но сам знаешь, что Железный Майк сказал бы. Да, да, да, знаю. Пока не. – Запчасти для байка. – Привет. Как жизнь? Я заправлю. Даже не ну да, заплачать. ладно. – Не знаешь, как Пока. починить? – Дик, приехали какие-то люди. Обстреляли ворота. Мы их не пустили, они уехали. А ну, дерьмо. В какую сторону? Они туда. поехали на запад, но не очень далеко. Устроили лагерь к северу от Иден И Я думаю, что они еще вернутся. Прошу тебя, разберись. Ага, ладно, да, я займусь. Спасибо, Дик. Привет. Я просто смотрю. Да, Майк, я его нашел. Спасибо, что не убил его. Мы проведем разбирательство, у него будет шанс рассказать, как все было. Ага, очень мило. В жаль, у и Рида такого шанса не будет. Ничего, там будет, кому за них высказаться. И у нас есть свидетели. Так, о чем была речь? Ничего, там будет, кому за них высказаться. И у нас есть свидетели. Мы всегда так поступаем, Дик. Дайте его мне, и через пять минут получите признание. Спасибо. Мы лучше сами. Конец связи. Бухарь, слышишь меня? Да, Дик. Как дела, брат? Гоняешься за вертолетами. Ага. Так чем они там занимаются? Без понятия. Вроде все, как у Брайана сказал. Нара проводит полевые исследования и изучает фриков. Зачем не знаю? Черт, не надо идти. заходил Шизу, сказал, сегодня буду разгребать дерьмо. Пусть сам дерьма поест. Да, я ему передам. Бывай. что Да, так тебе. Да. Найду тебе применение. Рики, я Уиден хилл Да, наши намады еще здесь. Ты справишься? Ну, скоро мы это узнаем. Конец связи. Эй, как дела? И это все, что вы можете. Давай, давай! Ну что, поехали? Назад! Все назад! Снега назад! Прикройте! Луже! Ну ладно, вы можете лучше. Сколько у вас там еще? Есть. Первый. Вот так. Это все? Нет, не совсем. Электронов мало. Это так, надо связаться с реки, рассказать ей. Дикон, как прошло? Нормально. Больше они никого не пристрелят. Ух, слава богу. Я сообщу Железному Майке. Слушай, продолжай в том же духе, и скоро вы с ним будете лучшими друзьями. Пока, Дик. Это мне. Следил этих ребят, которые встреляли ворота и уехали. Привет, Майк. Да, я их нашел. Они больше не вернутся. Что-то все идет под откос. Бандитов и намадов все больше. Не в обиду присутствующим. Фух, я не обидел. Выследил этих ребят, которые обстреляли ворота и уехали? Привет, Майк. Да, я их нашел. Они больше не вернутся. Что-то все идет под откос. Бандитов и номадов все больше. Ни в обиду присутствующим. Я не обиделся. Да, все и правда идет под откос. Не знаю, Майк. Помнишь, ты рассказывал, как сюда валили туристы из Калифорнии? Если бы у меня был выбор, я бы тоже предпочел оказаться здесь, а не на... До встречи, Дик. Отбой. Дикон, как сможешь. Заскочи в лагерь. Есть одно дело. Хорошо, Рики. Заеду. Конец связи. страй. Честно. Кто за черт? Кто-то попал в ловушку? Спасите! Боже, помоги мне! Я здесь умру! Помоги кто нибудь Сейчас. Подожди. В одиночку тебе не выжить. Я знаю один лагерь. Что? Что? Лагерь? Есть лагерь? Какой лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Иди к Лосс Лейк. Спроси Рики Потил. Она тебя впустит. О, спасибо, спасибо. Черт, я думал у меня конец. Мне я бы сдох, понимаешь? Большое спасибо, Йене. Спасибо, спасибо. Скажи, что прислал Сент Джон, Дикон. Они меня знают. Беги, старайся на глаза не попадаться. Эй, смотри-ка сюда. Ни хрена себе. Ты вернулся за моим байком? Ну просто не оставлять же его, Коупу. Блин, Дик. Ну, я пригнал его ради запчастей, тебе-то он явно не понадобится. Черт. Спасибо. Как же я скучаю. По свободе дороги. Заплатила ребятам, чтобы они сгоняли за твоим байком. Забери у механиков. Забрать что? И не благодари, конец связи. Как думаешь, Рики, что-нибудь помнят о себе, о прошлой жизни? Они как больные соньки. Привет. Как дела? Привет, Блэр. Как жизнь? Хороший выбор. Ладно. Ну, пока. От успехи. Привет. Класс. Хороший улов. На сегодня это все. Запчасти для байка? Я просто смотрю. Прокачать всегда стоит. Пока. Див, я очень волнуюсь. А что не так? Сестры Батлер, Абигейл и Габи, знаешь их? Ну так, мельком видел. А что с ними случилось? Вчера пошли на рыбалку и не вернулись. Берег озера безопасен, если только в болото не заходить. В том-то и дело. Они были не на Лост Лейк, пошли на восток, к Метолиус Ривер. Что им не сиделось? Ага, понял. Ладно, я их поищу. Дикон, спасибо большое. Как оно? Я ищу кое-что. У джон Марк Коупланд вызывает Дикона Сент-Джона. Коуп, что там у тебя? Да так, ничего ребята на днях забрели на гору О'Лири. Говорят, убежище какое-то нашли на старой егерской вышке. Да что ты! Да, они сами мне рассказали. Убежище вроде брошенное, но странная штука. Там чей-то бай без призора брошен. Что еще ты можешь рассказать, Рики? раньше у их семьи было любимое место рыбалки они всегда ездили туда я отметила на карте ладно начну оттуда отбой а -а -а. удочка та самая это точно то место девушки рыбачили О, Его Молодец, Абигейл. Не сдалась без драки. Острелили! Я рад! Мне очень Давай, выходи. Мы знаем, что ты и там. И, и пушку Хорошо. брось, а? Спасибо выходи, тебе. Выходи, покажи. RAAAAAA <laughs> <laughs> Не бойся, Эй -эй, я тебя не трону. Я Атрики. Они убили мою сестру, убили Абигейл. Я знаю и сочувствую. Давай вернемся в лагерь. Давай, пошли со мной. Нет, нет, я сама справлюсь. Я сама. Ладно, давай, давай. Пойдет. Сэнджон. джон Марк Коупланд вызывает Дикона сент -Джона. Коуп, что там у тебя? Да так, ничего. У меня ребята на днях забрели на гору Олири. Говорят, Несколько убежище какое-то нашли недели на старой егерской, егерской вышке. Да что ты? Да, они сами мне рассказали. Убежище вроде брошенное, но странная штука. Там чей-то байк без призора брошен. И хороший, говорят, байк там целехонький. Да ну? такая да? Ну и это не самое интересное. Самое интересное, они сегодня туда вернулись за этим байком, а байка нет. Удивительное дело. Коуп, занятно с тобой поболтать. Нет, погоди. Вот что действительно занятно. Они клянутся, что этот байк был очень похож на тот, на котором гонял бухарь. Короче, я тебя правильно понял. Вы, значит, заявились на гору Олири, нашли там вроде как Байк Бухаря. И первое, что пришло вам в голову а давайте-ка его сопрем. Возьмем на хранение, дик, на хранение. Но нет, об этом я подумал во вторую очередь. А первой моей мыслью было: а куда делся старина Бухаре? Мы не говорит, давно его не видел. Ну, если встречу, передам, как ты по нему скучаешь. Конец связи. Как оно? Привет. Как жизнь? Черт, тебе нужны тонны топлива. Вот, как новенький. Если что нужно, скажи. Как успехи? Привет. Хм, да, отлично. Это все. Бывай.